Всем привет, вы на канале Стройгарант Гарант Анапа». Вот сегодня у нас очередной отзыв с каницей Гастагаевской. Хорошие, приятные люди взяли у нас дома где-то полгода, да, уже? Да. Где-то полгода. Окей. Ну, давайте познакомимся. Вот. Александр. Константин. Мария. Очень приятно. Вот такой вопрос. Вы молодые, сюда едут много очень пенсионеров. Вот вы с какого города? Из Сыктывка. Сыктывка. Вот, что поспособствовало переезду? Ну, у нас, во-первых, родители здесь в Анапе живут, уже пожилые за ними надо было присматривать. Ну, и второе, немаловажное значение, что нам тепло захотелось. Хороший, приятный клипинг, солнца, нам очень не хватало солнца, поэтому мы решили перебраться. тоже вслед за родителями. Они долго нас уговаривали, они гораздо раньше. Ну вот, mm -hmm. да, отдыхали, наверное, до этого в Анапе, то есть, в да. принципе, знакомы с Анапой. Да. Ну, да. ездили присматривать сюда дома. Ну да, 14, да, давно уже искали дома, похоже, где с где-то с 2014 -го года присматривались, даже экопоселение рассматривает возможность <с размещения, но ввиду того, что мы очень сильно привязаны к электричеству, поэтому мы не смогли ну, брать да. экопоселение. Не жалеете. Нет. нет, когда тут 1 сентября было 37 градусов, плюс, это прям первый раз в жизни, это прям так, ух, ну, конечно, 1 сентября для нас пока это не праздник, потому что у нас школьников уже нету, но, тем не менее, это прям разрыв шаблона, так, лично для меня А почему именно Гастагаевская? Много же станиц если она в конце концов, вопрос цены или все-таки конкретно выбирали? Ну, у нас, мы рассматривали все близлежащие страницы, Юровку, Варениковскую, Адагову, мы даже дальше страницы, мы рассматривали и на Духаевскую тоже рассматривали. Мы даже подумывали съездить в Баракаевскую, в Мостовской район, но это уж больно далеко для нас. Ну, так как у нас супруга Маша занимается профессиональным изготовлением тортов на заказ. Ну Тут а... надо в паузу взять. А, вот кто переедет в Анапу, обращайтесь к Марии. Торты очень вкусные, верю. И как-нибудь закажу. Договорились, вас на Да, мы просто не думали, что будет сегодня интервью вот так вот за столом, думали просто про улицу, поэтому можно было Маша бы тогда продемонстрировать. Да я бы сам знал, я бы заказал, и мы бы вместе попробовали. Мы бы Тебе заказ. Ну поэтому так, мы, да, мы, оцени... да, мы оценили все э, станицы, и Гастогаевская нам больше всего понравилась. Э, именно уникальное географическое положение Гастогаевская э, относительно ближе э, ближайших населенных пунктов. Это и транспортная доступность до Анапы, и Новороссийская, и станица очень зеленая и приятная. И просто вот, как говорится, мы ездили по разным станицам и оценивали, как, как, как душа откликается да. Ну, да, да. да. Наши, не наши. Да, и сколько раз не взвешивались, сколько страниц не, не исследовали, окончательно решили, что да, это будет Гастагаевская, и начали искать. Короче, внутренний голос. Ну да, но здесь еще такая ну, инфраструктура, здесь развита, ну, да. Все, что надо, есть. Да, да. Даже при том, что мы живем как бы сейчас на окраине, в да, доступ... ну, да. В принципе, здесь все доступно, хочешь. Кафе, хочешь рынок, хочешь да. школа, хочешь школа, садик, больниц, да. Э, даже больницу, ну, слава богу, как э, не приходилось, но это тоже радует. А вот ну, много же застройщиков здесь есть. Почему выбрали именно стройгарант Анапа? Ой, это был очень сложный выбор. Я говорю, что с 2014 года мониторили, сидя дома через интернет, все смотрели. И стройгарант Анатопа одна из древнейших, если можно так сказать, строительных компаний э, в станице. Крупная, надежная, э, качественно строит, даже имеется своя система э, технадзора, э, сотрудник по технадзору. Э, отзывы других э, людей, э, которые уже строили даже ваши вашей компании, э, тоже сыграли немаловажную роль. Вот. Ну и участок, тот, который мы подыскиваем, такой спецификой, потому что мы такие ну, Нестандартный не да. подход, у нас, вот, нам нужно было как раз окраина станицы с большим участком, с, с прекрасными видами а, а, И вот такой участок мы нашли только в Стойгород У да. вас какой проект? 110 Из соток сколько? 10, 110, 10, да. 10 Сколько вышел дом под ключ с участком? А, 4900 с отделкой совсем. Да, с отделкой. Это самое главное, это прям, <свят> это бальзам на душу, потому что я боялась, что если мы начнем строить сами и делать да, ремонт, мы убиваем до друг друга. <свят> ну, да, <свят> и... да ладно, бесконечность, главное остаться в браке, <свят> <да, свят> да. сохранить семью. И мы, я дома делал тоже в квартире в Анапе отделку. И ну, жена, конечно, больше права выбора, да, ну, выше разум все-таки. <свят> и когда <свят> я... <свят> Когда я увидел, то есть какие краски она там плинтуса выбрала, одна стенка темно-зеленая, в детской синяя розовые плинтуса. И я думаю, просто, боже мой, зачем я решился вообще на это? А потом, когда конечный результат увидел, мне очень понравилось. Прям очень понравилось. Женщина, не в целом картина быстро видят, как бы это В общем, а вы детали именно. Да. Помнил? Проговорил, да? Спасибо. ценю. Не, ну здесь отделка мне прям вот, прям легло. То есть я вот не люблю. А вы сами выбирали, перебью или.. Нет, это было уже готовый полностью, да, и вам понравилось. Да. Так, еще один. Это обед пришел. А, это обед. Да. Я угощаю. Кофе. Я угощаю. Майтер не из пекла, но хоть ребенок картошка. Да, вот такие примерно будут тортики которые реально времени. Да, картошечку. <сёк> сиди, сиди. Си. Вот, и Шо? прям цвета, прям вот это не кричащие, я вот не люблю, вот это выруби глаз зеленый, розовый там и какой-нибудь там оранжевые цветы какие-нибудь, а здесь прям... Да, все прям удачно. нейтрально в светлых тонах. Да. А какие-то нюансы были, ну, после уже сдачи дома, там, окна не отвалились, ламинат не сдулся? <сёк> Нет, все хорошо, все ну, ну, нам сказали, что компания на связи, прораб наш на связи. Такой тоже момент вы полностью сразу рассчитались или какую-то рассрочку предоставила компания? Нет, мы рассрочкой обязательно пользовались, потому да? что да, сложно переехать, то есть мы не миллионеры, а обыкновенные люди. Поэтому нам нужно было продать свою квартиру, дачу, и для этого нам... Нужна была рассрочка, конечно. И вот в апреле я приезжал э, в период легких послаб послаблений коронавируса, карантинных мероприятий. Вот В этот период э, подобрал участок, внес первый износ, э, первую часть, там полтора миллиона, по-моему, мы вот, и договорились о том, что да, в течение там, до 31 августа мы должны были угу. проплатить оставшуюся часть. Но это вот так, уважаемые подписчики, около 90% клиентов рассчитываются вот таким образом. Мало у кого есть сразу снял, приехал за наличку, рассчитался. Обычно это происходит, вот у нас в компании предусмотрена сделка от 500 тысяч рублей. То есть 500 тысяч внес, мы делаем договор, уже даже начинаем строить, не дожидаясь ваших средств, а вы спокойно продаете свою недвижимость. Три месяца, полгода, то есть у нас вообще до года предусмотрена рассрочка. Но если платежи 500 сейчас и вся сумма, в конце, то тут ну, в договоре мы прописываем, что если материалы подорожают, то будет удорожание. Поэтому, да, да, конечно, да. выгоднее сразу рассчитаться, но если равномерно график платежей составляем, то не будет никакого удорожания, это вот плюс, я считаю, в нашей компании. Да, это очень удобно. Это позволяет спокойно э, продать свою недвижимость, времени достаточно. Да. Ну, правда, разумно надо подходить, потому что да. можно продавать бесконечно долго. Да, <laughs> да. если цену. рыночную цену ставить, то, да. в принципе, за три месяца можно продать, так все специалисты говорят, да? А, Константин, вот вы достаточно молодой еще, с работой, вот как говорят в Анапе, там работы нет, вы будете вот сейчас устраиваться, же как думаете, найдете? Я думаю, что да. Был бы человек, было бы желание работать, а работа найдется. Да, я тоже и, так считаю. Тем более... более, главное, чтобы запросы соответствовали да. ожиданиям. Понятно, что это не а, мегаполис, где очень много а, возможностей трудоустройства. Но, тем не менее, принимая во внимание обстоятельства, да, где мы как живем, а, то есть можно вполне. Пожелания вот нашим подписчикам, там, о нашей компании, можете сказать, чтобы они не боялись переехать, там, что Анапа это не такая уж и страшная, там, безработная деревня, там, и так далее. Иногда блогеры такое пишут, такое снимают, думаешь, это вообще они об этом городе говорят или нет. Я вот здесь год живу и тоже никогда не хочу уехать. И желаю только, чтобы все сюда переезжали. В плане климата однозначно переезжайте. Переезжайте, подписчики, переезжайте. Здесь классно, здесь тепло и замечательно. В плане домов, застройщик строит большое количество домов. У вас будет из чего выбрать. В плане работы, ну что сказать, я, я, я умываю руки. Ну, Но да, тем вас... не менее, работа, я думаю, что... Бюджетная сфера никуда не делась, услуги, также. Услуги. здесь Агапа это сплошной сервис, в сервисе всегда, это не всегда уборщицы, то есть не обязательно уборщицы, да, там еще кто-то. То есть здесь вся сфера обслуживания, даже ну, круглогодичная. Да, есть, да, я тоже, тоже думаю, здесь только там месяца три, 4 пять даже там дома будут проводить. круглый год, просто круглый да. год, люди едут и едут, и рассматривают, и звонят, так все прям идет хорошо. Много, Здесь да. Да, много очень, э, вот с 14 -го года присматривались, э, подбирали дома, места, где мы могли бы э, обосноваться и я просто вижу как на глазах меняется анапа анапа гастогаевская вообще особен особенности гастогаевская дикими темпами развивается в лучшую сторону и поэтому перспективы у анапа очень большие поэтому глядя на это все мы как бы решили сюда с одной стороны тяжело переезжать насиженного места где остаются все друзья часть родственников вот. Но, с другой стороны, для... ради лучшего климата, ради ребенка, и самим хочется в тепле пожить. Да, Мы согласен. решились и переехать. Здесь всегда солнышко, всегда на позитиве. Дождь бывает редко, но метко, правда. Да. Вот, поэтому тоже есть специфика выбора участка. Вот Дожди, когда были проливные, сильно ну, топило участок. Нас, нас миновало. Mm -hmm. У нас даже вот был когда очень большой ливень. А, дальние соседи по улице, они, да, пострадали И там немного э, сели, сошел с гор Ну, только потому, что здесь возделывать начали э, виноградники Свежие mm -hmm. виноградники посадили и там сель сошел э, Нас это не коснулось, слава богу, в этот момент как бы, Поэтому все в порядке, все хорошо Но у нас и в принципе, так как директор сам местный он знает здесь все улицы все районы и он лично когда вопрос стоит о приобретении какого-то участка он лично смотрит и он знает какие улицы топит какие не топит то есть он лично выбирает и не стыдно продавать такие участки самое странное что а, достаточно тяжело самому определить какой участок будет подтапливаться конечно, и, конечно. потому что я сколько смотрел блогеров сколько читал информации и вот даже сейчас мы проезжали в разное время года мы проезжали по станицам а, ну, есть тут один блогер которого затопило очень сильно его участок смыло ну вот мы проезжали недалеко от него, и я бы не предположил, что его огород вообще мог бы ну, пострадать ну, от видимо времени. Про плохо снимал ролики. Что посеешь, то и пожнешь. Возможно, да. Карма настигла. А я вот помню, это не вы случайно звонили, когда дожди прошли, чтобы мы съездили и засняли ваш участок? Да, мы как раз... Я помню этот момент. Мы собирались уже ехать, через два дня надо было нам выезжать, мы смотрим, один из блогеров снимает, что очень сильно протопило. Я вот прям только сейчас вспомнил, что кто-то, потому что столько людей, ну сидим на чемоданах, смотрим этот видеоролик, глаза большие, 10 часов вечера. Так, куда ты нас везешь? Я, я Юлию пишу в, в WhatsApp, говорю, Юля, если еще не поздно. Это потому, еще... что менеджера и в 10 вечера на связи если нужно. Юлия тут же перезвонила, говорит, слушайте, я говорит, ну, вроде все-таки спокойно, Юлия сама живет в станице, да, да, да, она говорит, ну, я в любом случае прям сейчас поеду и съеду, я действительно не приехал, поехал. через 15 минут перезвонила, говорит, все в порядке, все хорошо, вас как бы не коснулось, все замечательно. А, Поэтому значит, Юлия это вы с Юлией, а я еще кому-то снимал, значит, а, потому может. что я помню, я лично ездил, снимал тоже. И тоже не затопило. Но я говорю, вот это, это плюс огромный, вот, что директор лично принимает участие. Мы-то берем, если в Костагаевске точечно. Да и в принципе, все Поселки, вот у нас и жемчужины, и звездные, и Встречный сейчас брали. Реально очень много внимания уделяется вот участку, чтобы не было проблем с документами, чтобы вот эти природные явления какие-то не влияли на продажу потом. Потому что это нам продавать, нам потом людей утешать, как-то аргументировать. Это. Где топит, там и цена должна быть, там, я не знаю, 20 тысяч рублей за участок. Большое спасибо, все понятно все честно сказали вот, поэтому подписчики смотрите, если надо в Гастагаевской приезжайте к Константину с Марией они вам посоветуют, расскажут что-то может быть не на камеру там это мы открыты, не боимся этого это все не за деньги это все даже без торта поэтому подписывайтесь, смотрите нас рекомендуйте, всем удачи, всем пока